Привет, с вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с внутренней частью термостата для ванны и душа от немецкой компании Groue Rapido Smart Box с артикульным номером 35 6040. Groe Rapido Smart Box это оптимальная скрытая монтажная система для сантехнических решений компании Groe. С таким устройством вы не только получите полный контроль над температурой, силой потока и количеством струй воды, но и эффективно используете помещение в ванной комнаты адаптивно организую положение труб за счет продуманной системы подводки. Габариты внутренней части термостата составляют в высоту и ширину 18,5 см, а в глубину 17 см. По бокам и сверху находятся три трубкообразных отвода воды с размером подключения 1/2 дюйма. Отверстия идут по периметру, исключая пересечение труб. Снизу расположены подводы для горячей и холодной воды, также с размером подключения 1/2 дюйма. Все подключения выполнены из латуни. Прочный корпус имеет дополнительную защитную накладку. Сняв крышку с внутренней монтажной части блока, вы увидите подготовленные точки крепления для сухого или мокрого монтажа на ваш выбор. Глубина встраивания варьируется от 75 до 105 мм, идеально сочетаясь с системами коммуникации и толщиной труб в разных странах и разных помещениях. На крышке бокса изображена точная схема подключения для самых разных вариантов подключения внешних блоков управления подачей воды. Предохранительные системы помогут избежать ошибок в ходе установки, минимизируя риск для отделки и ремонта в целом. После непосредственного монтажа в стену выпирающая часть бокса срезается. Перед пуском воды через термостат необходимо высунуть из бокса предохранительные клапаны, которые идут в комплекте. В полный комплект поставки входит внутренняя часть термостата ГРОЕ РАПИДУ SmartBox, уплотнительный элемент для скрытого монтажа, заглушка, все необходимые элементы для монтажа, точная инструкция по установке и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие составляет 5 лет. Еще один наш видеообзор будет посвящен одной из внешних частей термостата, которая выполняет функцию управления термостатом, напором и режимами подачи воды. Мы являемся авторизованным дилером компании Groe. Поэтому вы можете быть уверенными в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную продукцию Гроя. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.